И всем привет Это Канал канала Голос ведущий, а Если данное видео вам понравится, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока вы наслаждаетесь видом данной карты, а также боем, который, кстати, был тоже на китайском регионе. Кстати, замечательный бой, который демонстрирует все плюсы и минусы данной машины. Ну и начнем. Хоть у нас, конечно, и обломились приемом БТ-9 уровня, в отличие от китайского региона, где он будет... Но танком 8 уровня, WZ-121GFT, БГ нас все-таки порадует. А, скажу сразу, данная машина мне очень понравилась. Ну не то, чтобы очень мне она понравилась. Это не реклама, а чистое мое личное мнение. Ну и обычно я, конечно, обзор начинаю с орудия, но в этом случае решил сделать немного по-другому. И начать обзор с обзора. с за повторой. Не секрет, что многие ПТ в нашей игре страдают от низкого обзора. Но наша ПТшка китайская не из их числа. Мы имеем 380 метров обзора, что повышает наши шансы на выживаемость. Особенно если поставить стереотребу или просветлен. За счет этого параметра, кстати, возрастает фарм, ведь фарм по своему засвету гораздо выше, чем по-чужому, да и выживаемость под ткани сбоя куда выше, когда засвет имеет очень огромное значение. Помимо всего прочего, мы являемся обладателем одной из лучших коэффициентов незаметности в игре. Туда же в копилку идет низкий силуэт. По итогу нужить нас довольно таки непросто, мы конечно не Е25, но свою долю безнаказанности либо виза-инвиза мы можем хапнуть, что согласитесь звучит достаточно неплохо. Даже если допустим у нас засветят, то благодаря максимальной скорости 50 км вперед, и кстати что немаловажно 20 км назад, мы можем быстро сменить позицию, ведь показатели удельной мощности составляют 16 лошадиных сил на тон. прям как у СТРВС-1 если что -то. А вот если взглянуть на скорость ворота шасси, то просто сносит крышу. Цифры просто поражают своими значениями и превосходят в два раза значения некоторых ПТ. Так что закрутить нас не так-то и просто. Я бы сказал, даже невозможно. И в ближнем бою мы не будем так страдать, как некоторые ПТ и не будем без защиты. Ну исключение, конечно, составляет некоторые ЛТ. Ну, куда уж без этого. Ну и пришло время рассмотреть. Наш орудие у нас так довольно-таки неплохое. А наш ДПМ составляет 2800. Это самый высокий ДПМ среди всех прем ПТ 8 уровня. Ну и некоторых прокачивают тоже. Этому способствует наша скорострельница в 6 выстрелов в минуту с перезарядкой в 9 секунд. И шикарная скорость горизонтального наведения. Также мы являемся владельцем высокого раза урона в 440, что кстати больше чем большинство ПТ. И к плюсам я бы отнес пробоев в 245 мм. Делаем вывод, мы не голодозависимы. Да, конечно, если мы встретим очень бронированного противника, то это будет мало. Но на помощь нам приходят голдовые снаряды из бронепробития в 310 мм, что весьма неплохо, хоть и неудивительно, мы все-таки ПТ, Они оставили... а не СТ или ЛТ. И тут, конечно же, и минусы. Не можно отнести угол склонения орудия в минус. Но от Китая дорогов в принципе ожидать их приходится. Хотя есть ПТ, у которых такой же угол склонения орудия, например, в Советы либо Француз. Так что это уже не такие же и мизерные показатели но хотя бы больше а, углы горизонтальной наводки у нас 10 но это в принципе своего рода такой это чтобы стандарт тут конечно мало но есть танки у которых и похуже и получше я бы сказал на такие крепкий середнячок по углам наводки а, время сведения как вы видите не самое лучшее но у нас ярко как говорится повыше чем у многих танков. То, что супер снайпером нам не быть. Но с хорошим экипажем этот показатель резко меняется и в целом вызывает положительные эмоции и на сведение мы уже не так сильно жалуемся. Все-таки перки модули помогает спираются с этим недостатком. Ну, приз можно рассмотреть, конечно, и броню. Есть про что рассказать. А Почтность, конечно, на среднем в плане ХП. ВЛД у нас, кстати, 120 мм, миллиметров, миллиметров, так что одноклассников танковать сможем. Ведь верхняя лобовая броня у нас, кстати, расположена под грамотным углом, и переведенка составляет где-то 220 мм. И существенно повышает шансы за рикошет и пробитие, соответственно. Ну, я бы сказал, восьмый будет некоторый, конечно, всякое бывает. В зависимости от самого наклона брони как вы будете ею играть. Но все-таки танковать мы можем. По поводу НЛД, оно 80 мм, что, конечно, не есть хорошо, но это ахиллесово пита большинства танков в игре, поэтому на это сильно обращает внимание а наши борта также составляет 80 мм. Это немного, но с другой стороны, немногие ПТ-шки, кстати, могут похвастаться такими показателями. Бывают просадки в 20 раза больше. карман 45, но там всегда картон. А вот, кстати, крыша 20 мм, и она очень привлекательна для артиллерии. Так что прилететь может неплохо, хотя, слава богу, борта уже не такая сильно домашняя. Так что будьте осторожны, хотя этот совет все-таки общий для всех. Танк. Если подытожить, то могу сказать, что в целом, если посмотреть на характеристики, становится понятно, что VZ-121GFT довольно-таки неплохой прем-аппарат и похож чем-то на премс 7 уровня совет, только на 8 уровне и более подкрученные соответственно слава богу. А Наша пт имеет имеют хорошую маскировку, неплохую динамику, хороший ДПМ, неплохой кстати, разброс, но сведение конечно, немного смазало данную картину, тоже говорил это все нивелируется модулями так да, конечно с хорошим экипажем модулями это, как я уже говорил нивелируется но не у всех есть достойный экипаж особенно в начале поэтому некоторым все-таки чуть-чуть тоже был пострадать но как вы видите в принципе, у, у человека который играет на данном аппарате проблем с этих больших нет в целом танк получился довольно-таки интересный и заметно свою достойную нишу среди прям танков, ибо как по мне, данная ПТ-шка является таким крепким середнячком, как бы не кактусом. То, что люди, которые его купят, в большинстве он понравится. Особенно если вы качаете китайский вецис, я буду тоже. Меня очень заинтересовал топ. По нему будет отдельный гайд. Ну посмотрим, конечно, как данный танк пройдет себе в рандоме. Надеюсь, кстати, данный обзор вам понравился. Вы поставите лайк, еще подпишитесь на канал, расскажете друзьям. В общем, спасибо, что смотрели. Досматривайте, тут около минуты остался бой. Как наш бравый парень. Кстати, он возьмет мастера и таки, неплохо проиграет. В общем, с вами был канал вот tv Stream. Это был Анипулятор. Пока-пока.